И всем привет, дорогие друзья, давно не виделись, да-да-да, я знаю вообще, как я имею право появляться на своем YouTube-канале, ведь очень много времени прошло, а я обещал, что ролики будут выходить по расписанию, но ладно. На самом деле много чего произошло, об этом я пока говорить не буду, лишь намекну, что вскоре контент очень сильно поменяется. А увидим это всего через три ролика. Да, там три ролика, три-четыре, примерно так. С моим-то расписанием, да, думаю, дождетесь до следующего года. Ладно. Сейчас без шуток я подготовил 6 игр с длинной историей. Ой, знаете, как это было трудно сказать, я не знаю, я записываю, уже дубль, наверное, 5 6 А все почему? Потому что ролики надо выпускать чаще. Очень долго не выпускал, голос стоит не так, как надо. При всем при этом я переболел. Сука! Серьезно, наши деньги! На, серьезно! Да и я забыл горячую клавиши, как нужно удалять здесь клипы, ставить их, накладывать эффекты это ой, ужас. Ладно, приступаем к просмотру. Шестое место занимает Дьявольская серия игр Diablo. Что такое Diablo, надо думать, знают многие любители классики и игроки со стажем. Рассказывая коротко, это серия из четырех игр. Третья часть пока нами не учитывается. Diablo, Diablo Hellfire, Diablo 2 и Lord of Destruction. Все эти игры, за исключением Hellfire, создала небезызвестная Blizzard, а Hellfire делали люди из серии. Rogalik быстро стал культовой и очень долгой игрой, которая могла затянуть и не отпустить, как сейчас многих World of Warcraft. Способствовали это и простой как лист бумаги геймплей и неплохая в те времена графика и генератор случайных карт благодаря которому в diablo невозможно было увидеть одну и ту же карту несколько раз что и придавало игре тон и реиграбельность фактически вся история крутилась вокруг очередной борьбы бобра со злом ой точнее добра со злом ха -ха, извините ха ха ха, -ха, -ха. я пошути ну конечно ну а вам в роли главного героя предстояло уничтожить великого дьявола демона, поселившегося под церковью города Тристама, или же его же, но уже в его собственный преисподник, кто не играл, это вторая часть. Вообще, если подумать, за счет чего Диабло проходили долго, можно привести два факта. Тот самый генератор уровней и три уровня сложности, которые открываются один за другим, и которые можно да и нужно перепроходить ради прокачки, хороших вещичек и море удовольствия. Имеется также и сетевая игра по Battle.net, с помощью которого бедного дьявола можно было запинать в десяти ром, но не стоит думать, что игра только давала отдых спинному мозгу. Зазевался и ам, вот такие переги с дьявола. Тем временем, пятое место занимает серия игр для девочек. The Sims. Одна из самых попсовых и долгих игр современности. В него играют все от подростков до застарелых домохозяек. Вся так называемая фишка игры состоит в том, что ты можешь создать хоть себя, хоть того парня, хоть того, которого ты ненавидишь, или бывшего, которая тебя бросила, и издеваться над ними. Бросать его в огонь, морить голодом, заставлять делать дела прямо в штаны. Да, думаю, вы поняли. Это никогда не надоедает. Правда, есть типа людей, которые подходят серьезно к процессу и делают чуть ли не своих клонов. Обычно это напрочь убитые виртуальным миром задроты, а некоторые, наоборот, делают совсем противоположную личность, дабы их своя не устраивает, а денег на пластическую хирургию нету. Также один из вариантов ответа на вопрос, почему в The играет годами, это то, что человек создает себя, ну, хотя бы немного похожего на себя, и девушку своей мечты, с которой он хотел бы жить вечно. Дальше любовь, морковь, дети, старость. Хоть виртуально, но удовлетворяет. Но истинных причин, почему все играют за Sims, человечеству до сих пор неизвестно. И не надо меня спрашивать, я этого действительно не знаю. Ученые мира до сих пор бьются над разгадкой этой великой тайной игры. Четвертое место присуждается легендарной серии игр Stalker. Отечественный долгострой. S.T.A.L.K.E.R. Shadow в Чернобыль ждали без малого 6 лет. С тех пор, пока Джейска Game World анонсировали проект Oblivion Lost. И до тех пор, пока он не появился на полках магазинов. Это серия с длинной историей и очень долгим временем затягивания игрока. Да... Сталкер не стал нашим фоллаутом, хотя в итоге на том же геймранкс он завоевал неслабые 82% и снискал неслабую народную любовь. Чем же так привлекла многих игра? Ну, во-первых, тем самым Чернобылем. Игра в наглую эксплуатировала все слухи о мутантах в зоне УЧС и переделала их более масштабные. Итогом стал 2012 год. В игре толпы мутантов и тонкая, еле видимая, но существующая атмосфера романа «Пикник на обочине» от братьев Стругацких. Во-вторых, не каждая отечественная игра сделана с таким чтением Вниманием к деталям. Пусть они и были размазаны и раскиданы по трем играм серии: Shadow of Chernobyl, Claire Sky, Call of Pripyat, но все же сильно привлекали игрока. Но ну и в-третьих, не каждый проект 2007 года мог бы хвастаться таким длинным временем на прохождение. Уже тогда пошла мода на короткие игры. На прохождение Stalker же многим требовалось никак не менее 70 часов, а с дополнительными квестами и более сотни. Плюс, конечно, два дополнения тоже имеет слабый временной подхлёст. но суммарное прохождение всех трех игр можно было легко потратить более 300 часов. И бронза нашего топа занимает радиоактивная серия fallout вот что что такое игру как fallout сложно сейчас не знать третья часть продавалась бешеными тиражами в общем грех нам было не вспомнить знаменитую постапокалипсическую серию которая к тому же уже в далеком и дремучем 1997 году предлагала полнейшую свободу действий огромный мир интересные задания и все прочие составляющие настоящего отличного сэндбокс проекта вторая часть лишь закрепила успех ну а третья совсем всеми ее DLC и неофициальным прозвищем Oblivion с пушками, вывела Fallout на новый уровень. В основном Fallout любили за ситинг и атмосферу, ну а еще за полную вседозволенность. Не в каждой игре можно было забить болт на сюжет и шататься по округе, пугая монстров и рейдеров. Также вся вселенная Fallout пропитана духом футуристических 60-х, автоматы для звуковоспроизведения, пузатые телевизоры и мониторы, которые... Соседствовали с братствами стали, силовой броней и роботами. Конечно, были у игры и грехи, но они всеми достоинствами с лихвой компенсировались. Да, вы можете не знать тех времен, когда Fallout еще не был классикой. Но уж третью часть выиграли наверняка. И если вам понравилось, переборите отвращение к древней графике и сыграйте в первые две части. Из-за монитора вас будут вынимать подъемным краном, так как игра реально затягивает. Серебро нашего топа достается средневековой серии The Elder Scrolls. Серия Тест всегда славилась своей длиной. К примеру, вторая часть саги Daggerfall является, наверное, самой длинной RPG в истории. На ее прохождение можно было потратить до двух лет. Следующие части, да и первая тоже, были гораздо короче. Да настолько, что даже огромный по современным меркам Morrowind занимает 0 0,1% от всего размера Daggerfall. Oblivion и Таффу меньше. Но самая длинная из всех была недавно вышедшая Skyrim. Ну как недавно? Относительно да, Вы же понимаете, да? Нужно признать то, что сериал считается чуть ли не самым длинным в игровой истории. Во-первых, часто короткую сюжетную линию в Обливионе пробегает буквально за день, компенсирует вагоны побочных заданий, связанных с традиционными «Убей 10 гоблинов», и до более сложных и многоступенчатых вроде заданий до идрических принцев принцев». Во-вторых, немаленькие размеры игрового мира всегда впечатляют. К примеру, в Морл Вайнде размеры мира составляет 63 125 квадратных миль, а в обливе они 16 квадратных миль. Ну и конечно, игра подкупает своим разнообразием и большим пространством для опытов. Конечно, люди, которые не любят РПГ, вряд ли поймут все прелесть из серии. Однако, если вы фанат ролевых игр, то вы скорее всего знаете, как много времени можно потратить на сбор корней Нирана в тамреле И наконец, золото нашего топа. И на нем, чтоб вы подумали, Тетрис. Да, Тетрис, а вы чего хотели? Тетрис всегда был, да и будет по-настоящему культовой игрой. Впервые вышедший 6 июня 1984 года и созданный Алексеем Пажатновым, нашим соотечественником Тетрис быстро стал настоящим. Если не прорывом, то культом точно. Об этом говорит многое: от того, что в Тетрис играли на Западе, причем с удовольствием. Именно после Тетриса стали менять английскую R на русскую я, если что. И до бешеной популярности в наши дни. Тетрис по своей природе просто как-то и в него играли решительно всем. Правила все знают, наверное, еще с детства. Падающие сверху фигурки, которые не должны падать в беспорядке. Вы должны расфасовывать их так, чтобы образовать аккуратные ряды, которые затем исчезали и вам начисляли очки. Существует, конечно, множество объяснений любви к Тетрису. Начиная от несложнейшего геймплея, который, как ни странно, затягивал с головой, и заканчивая русской народной музыкой в игре. Но все же сложно понять, почему многим милее эта древняя головоломка, чем современный проект. Жаль, конечно, но многие уже этого не понимают. А еще Тетриса полным полно подражать. Что не может не говорить о том, что это примитивная игрушка настоящий хит. Также специально под Тетрис была выпущена карманная консоль Brick Game, на которой помимо самого Тетриса частенько обитала змейка. А знаете, какая игра самая долгая и все мы с ней знакомы? Это наша жизнь. Если ты досмотрел до этого момента, спасибо тебе. Поставь, пожалуйста, лайк под этот ролик и подпишись на канал. Также напиши свой чуть комментарий, как тебе этот видеоролик. И вообще, что ты узнал новое, я знал вообще, что Тетрис это самая долгая игра. Или я ты, что есть такая игруха, которую можно проходить два года. Для меня это был реально шок. А также не теряйте меня. Все теперь будет хорошо. Ролики будут выходить раз в три дня. Всем удачи, всем пока. С вами был Альферна. До скорых встреч.